Глава двадцать Корей, Дафан и Аверон. Господь знал, что Корей руководствовался мятежным духом и тайно действовал против Моисея в собрании израильтян, хотя его заговор еще не был разработан до конца. Господь допустил наказание для Мириам, чтобы предостеречь каждого, у кого могло возникнуть искушение восстать против Моисея. Корея не удовлетворяла его положение. Будучи левитом, он совершал служение в Скинии, но страстно желал возвыситься до священства. Бог соделал Моисея верховным правителем, а все связанное со священничеством отдал ведение Аарона и его сыновей. Корей решил убедить Моисея изменить порядок вещей, в результате чего он получил бы сан священника. Чтобы добиться этой цели наверняка, он вступил в сговор с Дафаном и Авероном, сынами Рувимовыми. Они полагали, что, будучи потомками старшего сына Иакова, власть которого якобы узурпировал Моисей, имеют право на высокое положение именно они. Вместе с Кореем они решили присвоить себе почести священства. Эта троица Рьяна принялась творить «темные дела» им удалось привлечь на свою сторону 250 почтенных членов сообщества, которые также неистово желали быть причастниками к мирской и духовной власти. Бог благословил левитов на служение в Скинии, потому что они не принимали участия в изготовлении и поклонении золотому тельцу, а также за их непреклонное выполнение Божьего приговора над идолопоклонниками. В обязанности левитов входило возводить скинию и располагаться вокруг нее лагерем, в то время как все великое воинство израильское разбивало свои шатры на расстоянии от скинии. И когда народ отправлялся в путь, левиты собирали скинию и несли ее, а также ковчег, подсвечник и другие священные предметы обстановки на своих плечах. Так как Бог особым образом выделил левитов, некоторые из них стали честолюбиво стремиться к более высоким должностям, чтобы иметь большее влияние в обществе. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им, «Полно вам, все общество, все святые и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Числа, глава 16, стих 3. Кори, Дафан и Аверон, вместе с двумястами стами пятью десятью князьями, присоединившимися к ним, сначала стали ревнивыми, затем завистливыми, а после мятежниками. Они обсуждали Моисея как правителя народа, пока не решили, что это очень завидное положение, которое любой из них мог бы занять и проявить себя не хуже Моисея. Поддавшись недовольству, они ввели самих себя в заблуждение, думая, что Моисей и Аарон самолично заняли влиятельное положение среди еврейского народа. Они утверждали, что Моисей и Аарон возвысились над народом Господним, присвоив себе духовную мирскую власть, и что такие должности не должны предоставляться лишь их колено. Они говорили, что Моисею с Аароном стоило бы довольствоваться одинаковым положением, со всеми собратьями, ведь они не более святы, чем остальные люди, которые в равной с ними мере пользовались Божьей защитой и были удостоены чести находиться в Его присутствии. Когда Моисей услышал слова Корея, то, преисполнившись скорби, пал Ниц перед народом и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря, «Завтра покажет Господь, кто его...»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 Числа, глава 16, стихи с 5 по 11. Моисей сказал им, что Аарон самовольно не занимал никакой должности, но что Бог возложил на него эту священную обязанность. Дафана и Аарон заявили, «Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами?» Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить, не пойдем. Числа, глава 16, стихи 13-14. Они обвиняли Моисея в том, что именно из-за него они не вошли в землю обетованную. Мятежники заявили, что Бог хотел для них иной участи, и что их смерть в пустыне не была его волей. Они никогда не поверят, что он так сказал. Это все слова Моисея, а не Господа. И все это подстроено им, чтобы народ израильский никогда не достиг земли Ханаанской. Они говорили, что он увел их из страны, где текли молоко и мед. В слепом мятеже они забыли обо всех своих страданиях, перенесенных в Египте, и о страшных опустошительных бедствиях, посланных на эту землю. Теперь же они обвиняли Моисея в том, что он вывел их из хорошей земли, чтобы умертвить в пустыне, дабы обогатиться, завладев их имуществом. Не думает ли он, дерзкого прошали они Моисея, что кое-кто из общества израильского достаточно мудр для того, чтобы распознать его мотивы и обнаружить обман? Или же он считает, что может водить их куда ему заблагорассудится? то к Ханаану, то затем снова к Красному морю и Египту, словно они слепы. Горькие слова они произнесли перед всем собранием и категорически отказались дальше признавать авторитет Моисея и Аарона. Моисей был сильно огорчен, услышав несправедливое обвинение в свой адрес. На глазах у всего народа он обратился к Богу, вопрошая, действовал ли он когда-либо по своему усмотрению, и умоляя его быть ему судьей. Большинство, попав под влияние наговоров Корея, возра... выражало гнев и недовольство. И сказал Моисей Корею: Завтра ты и все общество Твое будьте пред лицом Господа, Ты, они и Аарон, и возьмите каждый свою кадильницу, и положите в них курение, и принесите пред лицо Господне каждую свою кодильницу, пятьдесят кадильниц» ты и Арон, каждый свою кодильницу. И взял каждый свою кодильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в Скинию собрания, также и Моисей, и Арон. Числа глава 16, стихи 16 по 18. Корей и его сообщники, самонадеянно жаждавшие священство, взяли кодильницы и стали у входа в Скинию вместе с Моисеем. Корей взлелеял в своем сердце зависть и мятежный дух до такой степени, что действительно начал считать собрание очень праведным, а Моисея — правителем-тираном, постоянно требовавшим от собрания соблюдения святости, тогда как в этом не было необходимости, потому что общество и так было свято. Эти мятежники говорили приятные речи народу, заставляя тем самым их думать, что они праведны, а во всех бедах виноват Моисей, их предводитель, который постоянно обличает их во грехах. Люди стали думать, что если бы Корей был их руководителем, то он ободрял и хвалил бы их за праведные деяния, вместо того, чтобы напоминать о проступках. Тогда их путешествие будет спокойным и приятным, и он, несомненно, поведет их не назад в пустыню, а в землю обетованную. Они заявили, что это Моисей, а не Господь, Велел им возвратиться в пустыню, и что это желание Моисея не водить их в землю обетованную. Чрезмерно самоуверенный Корей собрал против Моисея и Аарона все общество, ко входу скини собрания, и явилась слава Господня всему обществу. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, отделитесь от общества всего, и я истреблю их во мгновение.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 Числа глава 16 стихи с 19 по 30. И как только Моисей закончил говорить, земля разверзлась и поглотила их, и шатры их, и все их имущество. Заживо они сошли в бездну, быв забраны из числа общества, и земля сомкнулась над ними. Услышав предсмертные крики погибающих, сыны Израилевы побежали от них прочь. Они знали, что в какой-то мере виновны, ведь прислушивались к обвинениям против Моисея и Аарона, потому они боялись, что также погибнут вместе с ними. На этом суд Божий не окончился. Огонь, вышедший из облака, поглотил тех 250 человек, что вознесли курение. Это были князья, люди в большей степени рассудительные и влиятельные, пользующиеся уважением в обществе. Их почитали и часто спрашивали совета в сложных ситуациях. Но поддавшись литворному влиянию, они впустили в свое сердце зависть, ревность и мятежный дух. Они не погибли сразу вместе с Кореем, Дафаном и Авероном, потому что не были зачинщиками восстания. Им была дана возможность увидеть, какая судьба их ожидает и раскается в преступлении.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 ибо они принесли их пред лицо Господа, и они сделались освященными, и будут они знамением для сынов Израилевых». Числа, глава 16, стихи с 36 по 38. Став свидетелями Божьего суда, люди вернулись в свои шатры, но их сердца вовсе не смирились, они были в ужасе, на них очень сильно повлиял мятежный дух, а Корей и его сообщники – но шили им мысль, что они были очень хорошим народом, а Моисей их оскорблял и унижал. Их разум настолько затуманился под влиянием погибших мятежников, что освободиться от слепых заблуждений казалось невозможным. Если они признают, что Корей и его спутники были преступниками, а Моисей праведным, то тогда придется принять как Слово Божье то, что они, во что они совсем не хотели верить, что все они должны умереть в пустыне. Они не желали смириться с таким исходом, поэтому пытались убедить себя, что все это обман, а Моисей является лжецом. Речи погибших льстили им, ведь от них словно исходила забота и любовь к ним. При этом Моисея они принимали за человека хитрого, самого себе на уме. Народ тогда решил, что они не могут заблуждаться и что в конце концов погибшие Люди хорошие, а Моисей каким-то образом стал причиной их смерти. Сатана может доводить заблудшие души до крайности. Он может извращать их суждения, видения и восприятия. Так было и с израильтянами. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило, «Вы умертвили народ Господень». Числа, глава 16, стих 41. Народ был разочарован исходом этого дела, так как все свидетельствовало о правоте Моисея и Аарона. Появление Каея и его сообщников, которые, вооружившись кадильницами, в открытую совершали обязанности священников, вызвало у людей восторг. Они не понимали, что эти люди дерзко оскорбляют божественную власть. Когда Бог карал их, то народ пребывал в смятении».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 Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение, но они пали на лица свои. Числа глава 16, стихи 42 по 45. Несмотря на ропот израильтяна и гнусное поведение по отношению к Моисею, он также заботился о них, как и прежде. Он пал перед лицом Господа и умолял его пощадить народ. Пока Моисей молился пред Господом о прощении грехов народа, он просил Аарона искупить их грех, а сам оставался пред Господом, чтобы его молитвы возносились с курением и были приняты Богом, иначе все мятежное собрание погибнет. И сказал Моисей Аарону, «Возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей,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 Числа глава шестнадцатая стихи сорок шестого по пятидесятый.